Здравствуйте, мои дорогие! Я снова вас рада приветствовать на моем канале Астрология сверху Белашвили. И сегодня мы поговорим о том, что готовят звезды к каждому знаку зодиака в сердечных, любовных, романтических отношениях на период с 27 января по 2 февраля и конечно же я всех вас поздравляю с наступившим 25 января уже последнего новогоднего праздника китайского нового года я надеюсь что вы знаете что в китае его отмечают дважды потому что эта страна живет по солнечному и по лунному календарям и соответственно первый из них 25 января уже запустил первые энергии и максимально они уже начнут нас влиять 4 февраля а в этот период с 25 января по 4 февраля будут мощнейшими различные события которые будут происходить потому что это время поистине считается магическим волшебным и вся азия и не только Юго-Восток, относится уже давным-давно с пониманием к тому, что творят энергии в нашей жизни. И для всех вас у меня есть хорошая новость, потому что буквально недавно мы провели вебинар, который был посвящен как раз-таки этим энергиям, к которым мы неумолимо приближаемся. Уже 4 февраля все, что можно было сделать в году уходящем, а по китайской астрологии мы все еще находимся в прошлом году, в году под покровительством свинки и подготовиться максимально мощно к 2020 году под покровительством белой металлической крысы. Поэтому, если у вас еще остались какие-то неразрешенные вопросы, вы хотите 2020 год прожить счастливо, удачно, успешно, и чтобы вам всегда сопутствовали различного рода чудеса и радость, обязательно Воспользуйтесь возможностью, послушайте тот вебинар, который дает вам эти возможности для каждого без исключения. И бонусом, как вы все знаете, я уже об этом не раз говорила, мы получаем подключение к денежному каналу, который уже многократно зарекомендовал свои потрясающие уникальные результаты. Переходите по ссылочке, она под видео, вся информация будет доступна и работающей практики там до 4 февраля включительно. Овны, дорогие Овны, вам предстоит на этой неделе разговор по душам с вашей второй половинкой. Она будет достаточно откровенной, и то, что вы от нее узнаете, вполне вероятно, очень и очень вас удивит. Однако звезды вам советуют не предаваться возможным эмоциям дайте себе время на то чтобы свыкнуться с новой для себя информации и конечно же не спешить с эмоциональной реакцией на нее в любом случае ничего выходящего из ряда вон в вашей жизни не произойдет и информация будет достаточно для вас интересная я бы даже так сказала Тельцам предстоит довольно шумная неделя она будет полна эмоций споров решений и все это возможно будет принятым на горящую голову полностью избежать этого к сожалению не получится однако как вы все прекрасно знаете предупрежден значит вооружен так что отчаиваться не стоит будьте единственный совет вам от звезд бдительными старайтесь быть спокойнее и рассудительнее чем вам хочется на самом деле и я знаю и звезды на вашей стороне мы абсолютно уверены в том что вы справитесь с тем что исходит из вас и вторая половинка вам за это будет очень признательна в частности за вашу сдержанность Дорогие мои близняшечки, вам точно не придется скучать в ближайшие недели. Найдется какое-то очень-очень интересное, увлекательное занятие, которое увлечет вашу семейную или, может быть, пока еще романтическую а, историю. А, быть может, вы сами найдете, чем заняться, а может быть, инициатива а, будет исходить от вашей а, второй половинки. Ну что ж, это тоже будет для вас очень интересно. А что же это такое? Я думаю, что самое скучное, что можно предположить, ну, банальное, может быть, времяпрепровождение за просмотром какого-либо сериала. Однако, звезды говорят и уверяют, что это должно быть нечто куда более увлекательное. Мои дорогие раки, вам на этой неделе звезды рекомендуют вот абсолютно не сидеть на месте, сложа ручки. Подходит к концу зима, Уж китайская метафизика точно завершает свой зимний сезон, и сейчас мы находимся в межсезонье, и с февраля у нас начинается уже весна, а вот по западной еще астрологии пока еще мы приближаемся к последнему месяцу зимы, но тем не менее в душе уже бушует весенняя энергия. И вашей второй половинке будет очень приятно, если в эту завершающую холодную пору вы будете максимально стараться ее согреть своим душевным теплом но вспоминайте что же любят ваши возлюбленные лучше всего конечно же конечно же это всегда подарки чтобы и польза была и память осталась хотя впрочем подарком может быть все что угодно даже банальное простое внимание от вас это уже очень и очень неплохо ведь уж кто кто а вы то уж наверняка придумаете нечто для вашего любимого оригинальное львы Львам стоит приложить некоторые усилия, чтобы преодолеть старые обиды. Много разногласий накопилось за последнее время в отношениях любых людей, и в вашей паре их тоже накопилось, скорее всего, предостаточно. Но пора это все как следует почистить, так скажем. Просто позвольте себе высказаться о том, о чем вы, возможно, раньше молчали или, по крайней мере, не давали волю своим эмоциям выйти наружу. Дайте и вашему возлюбленному человеку тоже выговориться, потому что это будет честно. И тогда желание вывести из себя какую-то эмоциональную историю. А уж только после этого этого можно завершать и спокойно идти дальше в новый 2020 год. Девы! Вам будет, возможно, какое-то неловкое положение дел, устроено звездами на этой неделе, потому что какая-то неловкость в отношениях со второй половинкой прослеживается. Это может оказаться так, что ваши возлюбленные будут очень настойчивы, обратятся к вам с какой-то просьбой рассказать о каком-то важном секрете. Поверьте, любимый человек будет очень и очень убедителен в своих просьбах, но не спешите, пожалуйста, поддаваться им. Вдруг так получится, что ваше откровение пойдет далеко не на пользу вашим отношениям, ведь так тоже бывает, поэтому будьте очень осторожны и всегда исходите, естественно, из здравомыслия и каких-то правильных посылов. Весы. Дорогие весы, вам предстоит на этой неделе побывать с вашим любимым человеком в кругу родственников или близких вам людей. Может быть, это будут даже какие-то ваши знакомые, но э, вы будете рады. И вряд ли вы... Для себя можете рассматривать какие-то другие перспективы, но радости это может вам не принести ожидаемое. И поэтому постарайтесь провести эту неделю более приятно. Может быть, время за собственными делами будет для вас гораздо полезнее, а может быть, просто за отдыхом. Но имейте в виду, чтобы вы не обидели вашу вторую половинку, потому что ей может быть очень сильно захотеться, чтобы вы составили ей компанию за походом к друзьям или к родственникам или к близким. Лучше всего, поверьте, не отказываться, а то потом, возможно, придется выяснять ваши взаимоотношения. Поэтому старайтесь больше уделять внимание. Скорпионы. А вам на этой неделе придется немного, так можно сказать, пободаться со своей любимой второй половинкой из-за возможных разногласий. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. И как бы вы не сопротивлялись, здесь звезды подсказывают, что выигрыш, скорее всего, будет на стороне вашего... Визави. Придется уступить и действовать так, как захочет ваш партнер Да-да-да, такое тоже бывает Но, пожалуйста, помните, что это не несет никакой катастрофы ни вам, ни отношениям. И на сей раз вы лучше, конечно же, уступите Потому что так лучше для вас и для ваших отношений А уже в следующий раз вам обязательно тоже пойдут навстречу Стрельцы, для вас очень приятная новость, потому что кто-то захочет обратить на себя ваше внимание. Вроде бы здорово, правда? Но что делать, если вы уже не одиноки и состоите в отношениях? Небесное светлила вам рекомендует всеми силами хранить верность своему партнеру, потому что ваш союз гораздо важнее какого-то сиюминутного удовольствия. Козерожки, мои любимые козерожки – вас звезды на этой неделе не обделят вниманием. Противоположный пол будет прямо липнуть к вам. Как жаль, наверное, можете подумать вы, что вы будете сосредоточены на чем-то другом. И вас излишнее внимание не только не радует, но и, возможно, еще и отвлекает от каких-то важных других дел. Звезды вам советуют очень настоятельно. Постарайтесь все же разграничить одно и другое. Потому что вам нужно успеть не только вдоволь поработать, но и устроить себе отдых в приятной компании. Водолейки. А водолеям лучше не вмешиваться в дела ваших любимых, в дела вашей второй половинки, потому что она может совершить ошибку прямо у вас на глазах. Но справедливое замечание совершенно не пойдет на пользу отношениям. А вот навредить, как вы понимаете, действительно может. Не, строить, не, стойте, не стоит, пожалуйста, строить из себя человека, который все, все и всегда знает наверняка. Забудьте, пожалуйста, о критике на этой неделе и даже о добрых советах, потому что это не помешает, и не укрепит ваши отношения, а только лишь помешает им. Лучше дождитесь момента, когда любимый человек сам к вам обратится за какой-либо помощью. Рыбкам пора забыть о старых каких-то своих увлечениях. Если какие-то отношения все еще отзываются эхом пленительной ностальгии, позвольте этому эху прозвучать максимум до середины недели, а потом установите на все это строгий-пристрогий запрет. Больше не нужно копаться в том, что уже прошло. Лучше, конечно заглядеть в ваше светлое будущее. Уже на этой неделе в вашей романтической жизни намечаются достаточно хорошие, позитивные перемены. Я поздравляю всех с новой неделей, пусть звезды вам всегда ярко светят. И, конечно же, не забывайте делиться этой информацией с вашими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что впереди вас ждет еще очень и очень много интересной и полезной информации. Если, конечно, вам что-то хотелось бы узнать, какой-то вопрос, задавайте их в комментариях. Я постараюсь про прочитать все ваши полезные рекомендации по усовершенствованию канала, по каким-то желаниям по желаниям, по гороскопам и буду стараться делать для вас свои новости еще более интересными и продуктивными. Я вам всем желаю хорошего начала недели, пусть звезды будут всегда на вашей стороне.